Кристалл Майнкрафта и сегодня я а, начин... как там... не начинаю, а продолжаю робрику еще до сих пор. Ну, конечно я ее давно не снимал уже. А... Я, я прошлой серии начал искать клад. Пока клад я еще не нашел, я нашел пока что вторую деревню. А, у меня инвентарь забит, выложу вот это. Дальше. Кровать мне не нужна. Снопы, сена мне они обязательно нужны. Если пост до 2024 года у меня будет тысяча подписчиков, то я вам покажу свое лицо, просто что просто так я не хочу показывать свое лицо. а когда будет ну, хотя бы тысяча подписчиков, и у меня будет тогда хотя бы уверенность то, что никому, ник, никто не будет говорить, о том, что фу, такой-то, такой-то такой, такой, Тогда у меня будет уверенность. А сейчас у меня уверенность и низа. Если хотите увидеть мое лицо, то подписывайтесь на канал, поставьте лайки и ставьте колокольчик, чтобы вы не пропускали мое новое видео, которое я выложил. Выложу. Или уже выложил. Вот так вот. Вы этим временем и мне помогаете. Это значит, меня развиваете там. все такое. И себе чуть-чуть помогаете. Это значит, чтобы не забывать в какое время, какой день у тебя там у меня выходит видео. И вроде как я не очень так помню. Какой, Климп? Но я как-то, я не понял, у меня карта начала прокружать, значит мне в ту сторону надо пойти, да? Все, и так, запомнить. У меня такой мелкая эта штука. Один пиксель у меня больше. В ту сторону. И сейчас я опять туда пойду. Опа, она, значит, я по... по той стороне иду. Это хорошо. Ну, вроде как я тогда хотел найти клад. Опа, она, я нашел даже пустыню такую золотую. Тут шахты могут. Это хорошо. Так, надо запомнить координаты. Это день 13 уже. Что-то когда у меня день 13, у меня что-то нету. Даже железные полные брони нету. Ну ладно. Так, вроде как мне вот сюда надо. я это озерцо прошел мне надо мне что к пустыне надо все я иду к пустыне э, это на вот этой штуке и я так иду иду иду иду но мне пох... показывается то что мне по песку не надо идти а если я вот сюда иду Nee, мне все равно не, не получается взять. Mm. Uh -huh -huh. Так, побегу вот сюда. Мне кажется, я по правильному пути иду. Надеюсь. А вот нет, я иду не по правильному. Ладно, вернусь к этим скалам. Блин, а, фух, я думал, я не взял кровать. Я иду, например, к этим скалам. Там что будет? Озеро, деревья? Я так не думаю. Я ничего не понимаю, почему у меня такое. Я никогда никогда не буду больше а, по картам ходить, надеюсь. Мне это не нравится, я вот так по картам ходить. Потому что карта показывает, я правильно ли я хожу или нет. Если сюда пойду-ка, то ничего не делается. Нет. Ай, скелеты появились. Нечисть. Можно так сказать. Но ничего, я сейчас поспалю, и вас не будет. поняли. Ладно. Еще дальше пойду. Дальше мне же некуда. Мне же дальше некуда идти. Вот тут никуда мне. Вначале вот так хорошо все было. Сейчас непонятно вообще ничегошеньки. Ну, пойду в ту сторону, значит. А вот тут показывает то, что ярко и трава, ярко-зеленые деревья хотя тут все тускло-зеленое, а не ярко-зеленое. Это я не понимаю. Ладно, пусть так будет. это вот сюда. Тоже нет. Я вернулся обратно к этому. Может мне вообще по писку надо идти, я просто не пойму. Куда мне вообще идти надо? Жители думают, что что за дурак тут бегает до сюда. С картой. Ладно, давай-ка сюда. Вот я выдвинулся вот сюда. Если я очень... Вот сюда... а, -а, а, я вообще не в ту сторону пошел. Вот почему у меня еще и прокрузилось тогда. Мне вот это надо проплыть. Как раз я плыву. И иду вот сюда. Если я пойду вот сюда, то я да логически должен вот сюда идти. Ну, что, сначала, походу, я вот сюда должен пройти. Я и карта отвени совместимые вещи. Ладно, скоро будем уже прощаться. Уже как 10 минут я вожусь с этой картой. Я вообще не туда пошел. Ладно. Ладно, всем пока. С вами был Крисал Майнкрафт. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Я не буду за Кратером искать. Я буду с вами все время искать.